Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, и вы вновь попали на канал Таунспаро Гейминг, и мы продолжаем проходить Данай 2, Stay Human на высокой сложности. В этот раз я хотел бы отвлечься от э, сюжетных квестов, выполняв какие-нибудь побочные, или, например, исследовав карту. Вот, например, я хочу пойти в Центр изучения генов в THV, чтобы забрать там... 4 ингибитора и получить, соответственно, опыт за прохождение данной локации. То есть мы получим 1000 опыта ловкости и, соответственно, 1000 опыта боевки. Ну что ж, нам идти где-то надо 365 метров, так что бежим. Ай! И попутно, кстати, можно забрать такую роспись, которая является искусным коллекционным предметом. Так, надеюсь, я допрыгнул. Нет, не допрыгнул. А вот так допрыгнул. Да, допрыгнул. Да, да, да, да, да. да. Великолепно. Мой... Ну, ну, сейчас заценим. Возьмем перья там окислители, всякую фигню. Потому что ресурсы такие как-то долго. В вкусе. Спасибо. Ну все, теперь можно продолжать э, путь до изолятора ВГМ. Так, как раз до него 320 метров. О, и у нас здесь есть медресурсы, да? Мед, ромашка, все, что нужно для того, чтобы заварить чай, поесть меда у себя в кроватке, например. Хотя в постапокалипсисе... Это маловозможно Всем приходится работать Очень и очень усердно А некоторым порой и просто выживать Так, все забрал, что хотел, да Так, не забываем, кстати, что Да, вот что могут возникать Такие события Например, помочь какому-нибудь выжившему Сейчас мы тебе, бро, поможем 20 метров до тебя Это не критично да я уже здесь, успокойся. Все, отлично. Мы тебе помогли. Давай награду, и я пойду. А, кстати, друг. у меня С4 есть, оказывается. Именно. Все, давай награду. Усилитель ярости. О, боже, спасибо большое. Выручаешь, бро, выручаешь. Да. У тебя да, это постапокалипсис, здесь все вонючки Все, все верно мед медресурсов прям здесь очень-очень много Я бы мог уже сделать ему аптечек, но-но-но Есть несколько нюансов Если уж и крафтить аптечки, то нужно крафтить более соответствующего так сказать качество А с качеством у нас пока что проблемы Потому что я умею крафтить аптечки Вот э, где-то Почти что ну, Такого среднего уровня А хотелось бы еще лучше Ну ладно Может когда-нибудь да получится Эх Ну кстати уже 150 метров где-то осталось До изолятора Так что Неплохо-неплохо Так. Секунду. Так, виноват. Надо было отвлечься. Все дела нужны сделаны. Так что можно продолжать свой путь до изолятора. Осталось уже чуть меньше 100 метров. Это очень очень радует. Так, воспользуемся навыком. О, блин, стало прям классно. Хорошо, я понял, что рядом контейнер с ингибиторами. Как раз сейчас... К этим контейнером и бежим. Кстати, у нас уже полночь, а время-то бежит. Самое главное, это успеть э, доутаться там до утра. Потому что иначе утром реально будет пиздец. Бля, я бежал. Я просто бежал весь этот блок. Ужас. Все, отлично. Спускаемся вниз. Меня прикал что здесь, кстати, электричество есть. Это очень хорошо. Все, мы в запретной зоне, да? Центр изучения геномов THV. Ну ладно, спускаемся вниз. Видимо, надо идти. Да, идти по желтой линии, чтобы найти путь в изолятор ВГМ. Так, открываем. Интересно, много ли тут зомби? Уверен, что много. Вот того бы надо прикончить. Потому что прямо перед ним стоит шкаф, который я бы с радостью облутал. Чисто ради каких-то тряпок. М да, Ужас, короче. И этого бы зомби тоже прибить. Чем больше лута заберем, тем лучше. Так, здесь надо быть аккуратнее Сейчас я грибочки готовлю Я понял, я понял Контейнер с ингибиторами это, конечно, хорошо Но сначала кристаллы и прочие ящички Так, открывай, открывай Отлично все, забирай, Эйден, забирай, это все тебе понадобится. у жесть, уже час ночи получается в игре. Это плохо. Надо реально торопиться. Ты хули проснулся, а? Тебе нельзя просыпаться, бро. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Вот здесь можно так пройти. Вот что-то синенькое есть, интересно. Блин, заперто изнутри, значит придется обойти. Ну ладно, обойдем. Кстати, нам повезло, что в принципе кое-как все соответствует нашему уровню. Блять, не просыпайтесь, я вас умоляю. Так, быстро-быстро взломой. Все, отлично. Забираем ингибиторы. Ой, я теперь могу наконец-то вкачать здоровье. Оу-е, oh, бой. Yeah, вот можно использовать убийство ножом. Либо мельницу, либо удар о землю. Ну, я, пожалуй, выберу убийство ножом за двойное убийство ножом. А. Не, это, кажется, прикольно, но пока что рано. Можно будет взять потом точный прицел. Но я даже лука не имею. Так что... Да. Пока что так, в общем. Забрали отчет номер один главврача ВГМ. Доктора Кацуми. Так, это что? У нас усилитель иммунитета. Это нам нужно. Это нам еще... Ой, как нужно. Так, спускаемся У нас где-то еще две минуты, да, есть? Окей, окей, окей, я иду, я иду Сейчас грибочки съедим только Кстати, раз я вкачал ножички, может скрафтить парочку. Я думаю, это будет идеально так. Где? Вот. Метательные ножи. Делаем прям побольше. Я думаю, два десятка нам хватит. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. О, молодец, какой. Так, здесь опять заперто. Здесь всякие сумки. Так, используем нож. Вот реально, это кажется быстрее, чем просто душить зомбарей. Да. О, пигменты. Пигменты это отличная штука. Вот сучка-то, как. Блять, тебя бы обойти, а? О-о-о! Давай, давай, давай. Да повернись ты, блять, в другую сторону. Все, готов. Хули тряпка тут <смех> в воздухе висит? Вообще непонятно Так, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее Все забираем, все забираем И идем дальше И тут тоже заперто, вообще ужас какой-то Блять, А тут что-то зеленое у нас Какие-то таблетосы, да? Так, быстрее, быстрее Эх, лишь бы у нас все вышло. Иначе совсем будет обидника. Не просыпайся, не просыпайся, не просыпайся. Я тебя умоляю, бро. Я тебя умоляю. О, мы успели. Мы успели. Это хорошо. Один ин ингибитор, да? Это как-то вообще ни о чем, честно говоря. Ой, ой-ой-ой, они проснулись, они проснулись. Блять, чтобы такое кинуть другой. Вот приманку кину, лучше вот туда. Все, все, все, все. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. 20 секунд, 20 секунд. Давай, давай, давай. Снарягу забираю. Сейчас еще камень заберу, кристалл, точнее. Блять, отебите Минута, минута, буквально. Я должен успеть, я должен все здесь залутать. Блять, я что-то пропустил или что? Блять. Да, реально, что-то здесь пропустил. Да, отъебитесь вы все, алло. Бля, все-таки приманка реально пригодилась. Так, упетываем, упетываем, упетываем, упетываем. Все забрали, что хотели, да? Вроде как да. Жри грибы, эй, Да он, жри грибы. Уже 4 с утра, вообще ужас какой-то. Как здесь зайти то а? вот так можно а? даже нужно бля все равно открывать дверь давай давай давай открывай открывай открывай скоро 5 утра вообще будет Так здесь надо быть очень и очень аккуратным. У меня, к сожалению. У меня, к счастью, у меня есть самодельная граната, это отлично. Ух, отлично. Великолепно Так, ребята, не просыпайтесь Я вам запрещаю просыпаться Забираем ресурсы Так, надо еще убить зомби будет Сколько у меня ножей-то осталось, а? Покажите у меня ножи 17 ножей, ну ладно что здесь у нас фигня какая-то. Алкоголь, и там шкафчик. Наверное, в шкафчике может быть что-то покруче. Этого ножичка, и этого ножичка. Блять, пиздец. Ребят, вы где там застряли в текстурках? Как так можно, а? О, зато пигменты. Все, великолепно, великолепно. Почти что великолепно, и правда. Так, этих я трогать не хочу. И тут можно спуститься вниз. Да, спускайся ты, боже. Так, аккуратно, аккуратно. Открывай, открывай, открывай. О, отлично, ингибитор у нас в руках. Вообще по кайфу. Я даже не знаю, что вкачать, ребди. Вообще. Либо прыжок через врага, у меня сейчас сколько... выносливости 160, а будет 180. Либо здоровье могу вкачать. Так, ускорение. 180 выносливости, да, надо. Угу. А тут что нужно? Блокирование снарядов, ого. Блин, я даже не знаю, что купить. Давайте здоровье пока что вкачаем. Во, великолепно. Даже будет доступен удар. А землю, если мы купим этот навык... А, ну я пока не хочу никакой навык покупать. Я надеюсь, когда-нибудь у нас появится э, лук. И с ним жизнь пойдет куда лучше. Так, забираем трофей. Забираем вот эти вот фиговины. Здесь есть кое-что, что я бы хотел забрать. Так, у нас есть... Э, 15 секунд, да? Ну, сейчас гриб сожрем. Еще даже один. Так. Давай, давай, давай. О, отлично. Все это дело забираем. И я сваливаю отсюда. Ух. Великолепно. Великолепно. Все, я этому очень и очень рад. Мы успели. Мы успели все залутать. Успели прям до утра. Потому что если бы мы уже лутали это дело утром, то... Тут бы было намного больше зомбарей. Это было бы очень-очень тогда сложно. Все, я встану в безопасное место куда-нибудь. Да, даже здесь, а злутаюсь я позже. Ну что ж, ребят, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то поставьте палец вверх, не забудьте про подписку, колокольчик, ну и а также... Оставьте, пожалуйста, комментарий под этим видео. А я с вами прощаюсь. С вами был Леонид. Всем удачи. Всем пока.